я обнаружил бумажку висящую а якобы задолженности за газ ну о чем я проинформировал мвд звонок в дежурную часть поступайте также друзья часть Седенев. Здравствуйте, а с кем разговариваю? Дежурная часть Седенев. Седенев, а имя, отчество? Андрей Александрович. Андрей Александрович, я хочу заявление сделать. Ло. Да-да-да, я хочу, говорю, заявление сделать. Вы ручку с э, листочком. Да я у меня Феденев. все уже готово. Я а. слушаю вас только. Ага. А, тут у меня а, по улице Микушева, 15. Вы для начала представьтесь. Силимонов Павел Владимирович число месяц год рождения уж двадцать пять ноль два тысячи девятьсот шестьдесят шестого года мику что пятнадцать номер телефона ваш девятьсот девятнадцать четыре восемь четыре семь восемь девять девять что у вас Сегодня с утра повесили объявление, что якобы я должен кому-то за газ. Подождите минуточку, давай На дверь входную в подъезд? Да, да, да, в подъезд. Повешено объявление. У якобы какой-то задолженности за газ. Вы в газовую службу-то не ходили? Зачем мне туда ходить? Просто это распространение личной информации и клевета. Вот я хочу привлечь сначала... Сейчас, поди минутку. Угу. у вас один подъезд или два? Два подъезда, именно на моем подъезду. Подъезд-то какой? Первый, второй? По счету первый. Так, э... у вас нет задолженности, да? Ну какая разница? Есть у меня задолженность, нет у меня задолженности. Не, ну я вы имею не имеете права распространять мою так... личную информацию о моей частной жизни. Это во-первых, во-вторых, только суд может решать, должен я или не должен. К вам. Они не имеют права писать тут всякие объявления Время, на подъезде, тем более распространять мои личные жизненные угу. данные. Хорошо, мы направим сотрудников, как представляется. Давайте я это самое дальше вам продолжу. Я хочу привлечь их по статье 128, часть 1 УК РФ. <реклама> а, Что-то еще? И по статье 152, часть 2 Гражданского кодекса РФ. Что-то еще? И скажите мне номер КУСПа. Ну как зарегистрировано сейчас, пока регистрации много. Но Все было в плане очереди. Позвоните, скажете, да? А, мы позвоним, скажем. Не или, знаю. К... или когда позвонить, а спросить у вас? Не знаю. Я так как не знаю. Дежурная часть или Вы почему трубочку добросаете, а со мной так разговариваете? На вас вашу... собственность безопасности позвонить на жаловаться, что ли? Ваше право. Мое право, я знаю. Вы мне скажите номер КУСПА. Алло. Кадры... Uh -huh. Да-да. Что-то у вас еще имеется? Я спрашиваю вас. Вы мне скажите номер КУСПА. Я говорю вам, еще раз объясняю, номер КУСП будет с того момента, как мы что-то зарегистрируем, на, на регистрацию у нас очень много, надо я подождать вас, будет. Я у вас спросил, вы сами подводите? Я, я вам объясняю, что у нас очень много на регистрацию идет сообщений, так что нужно подождать. Сколько подождать? Я не могу вам это время сказать, сколько подождать. Можете вечером прийти сюда лично, и вам скажем обязательно номер КУСПа. Хорошо.